Слушай, ну ни в какой не хотят знакомиться с материалами дела. Я им тут уже две расписки написал. Они говорят, ни одна из них это не, это, не, не подходит, не устраивает их. Ну, значит, они это чуют, что дело это проигрышное. Бздят. Бздят еще, как бздят. Здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотел ознакомиться с материалами дела. А, напишите, уже давно написано, вот повторное то, что зарегистрировал. То, что подал, повторно, в канцелярии зарегистрировано. как только Чё, Подождите, сегодня с утра пришел статус э с ГАЗ правосудия, что первичное Пожалуйста. кадатайство приобрело статус зарегистрировано. Ну, ожидайте, мы вас пригласим на... Когда пригласите? Когда судья резолюцию поставит. Дело не готово? Почему не готово? А, а что с ним не так? Мы же вас пригласим, все нормально. Ну, приглашайте я тут. Ждать, я Добро, благодарствую. ждать? Расскажите, пожалуйста, а вы когда подавали заявление? И каким образом? Через газ правосудие? Конечно, газ Газправосудие. Газ Может, вам номер нужен? 109-й подавали? А что такое 109-й? вас входящий. Просто нам еще не донесли, если. Вы его подавали, я могу сейчас вниз спуститься, чтобы вас ознакомить сразу, если вам удобно. Так я же вам показал эту копию своей штемпели, что о принятии. Можете... То есть вы оригинал оставляли еще так. Конечно, два экземпляра. Да. Нет, так можете копию снять вот с этого и все, что вам бегать туда сюда. Нет, мне нужно со штампиком. Нет. Буду благодарен. Антон Николаевич пойдете? Антон Николаевич, в сумке лежат. В виде паспорта. Это ваше а еще не видел. Получения. Чего получения? Так, а у Елшина как имя отчество? Николай Александрович. Николай Александрович, он же недавно да, назначен. Да. 23 марта, что ли? Где-то так. Ну вот, а уже действует в обход закона. Ну да. Кабинет не указан. Подписи нет. Ну хоть склеивать хоть как-то начали. Не обращали внимания на печати с Ругутского суда нету ни именно ни УГРН. Суд нигде не зарегистрирован, налоги не платят. Обращайте внимание. В жизни пригодится, не только в суде. А это же определение есть в этом в материале дела. Mm -hmm. Но ну, а смысл тогда за него расписываться? Mm -hmm. Ну Я не вижу смысла его это, за него расписываться. Давайте я с материалами дела ознакомлюсь, а потом приму решение вот в этом вопросе. У вас тут свет где-то включается? Потому что темно, так, ну, что-то. Что у вас списка? У А при чем-то 294-я статья УК РФ? Вы не можете пояснить? М? Запорчу дело. предусмотрено уголовная ответственность. А, при ознакомлении? Да. А, напишите вот здесь вот это. Вот тут смотрите, написано. Предупрежден. Кем предупрежден? Фамилия, имя, имя отчество? расписку. Это общеустановленная расписка, я не имею права. Общеустановленная? Да. А форма где? Формы нет. Форма номер какая? Она составлена в соответствии с инструкцией. С какой инструкцией? Где какой написано, написано, что составлено в соответствии с инструкцией. Какой? Какого дела произошло? С какой инструкцией? Я Эта расписка не предусмотрена ни одной нормой права. Докажите, покажите, сошлитесь. Что Пожалуйста, за инструкция? Сами Давайте, инструкцию. покажите. Открывайте. Здесь на месте. Конституция, статья 24, пункт 2. Ознакомьтесь с документами, касающимися права, ограничивающими права и свободы. Антон Николаевич, я могу... Обращайтесь ко мне по имени Антон. Я могу вам... могу вам выдать дело только при условии заполнения данной расписки. Чем это обусловлено? Я вам еще раз повторяю в соответствии с инструкцией. Какой инструкции? Какой инструкции? Ознакомьте инструкция? меня с инструкцией. Вы можете самостоятельно ознакомиться, зайти на свет. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете вы... подняться в приемный председатель. А, еще раз, как имя отчество? Николай Александрович? Николай Александрович. На месте. Николай Александрович. Да. Да, но я не могу вас к нему пригласить. Не надо. Я хочу сам пройти к ней. Вы можете подняться в приемных председателя, если у вас есть какие-то вопросы. Ну можете... Николай Александрович может как-то ситуацию пояснить. На вы можете обратиться М -м? в приемный Письменный отказ. Будьте добры, я вам подал два письменных ходатайства на ознакомление с материалами дела. Письменный отказ дайте мне, пожалуйста. Какой отказ? Очень... Письменный отказ в ознакомлении с материалами дела. Вы нарушаете мое право на защиту и на ознакомление с материалами дела. Мы ну, вам не отказываем. Да, ознакомлю... Тогда ознакомливайте, давайте сюда. Основной Дело кладите, пожалуйста. Только в случае получения данной расписки. Где, где это сказано? Это ваше личное мнение? Нет. Сошлись Нет. на норму права. Я вам еще раз повторяю, все, что сейчас происходит, это в соответствии с инструкцией отдела производства. Инструкция отдела производства не выше Конституции и Гражданского процессуального кодекса. Они выше. Нет. И все, что противоречит Гражданскому процессуальному кодексу, федеральному закону, федеральному конституционному закону является ничтожным и не применяется. Поэтому у вас сейчас, я усматриваю признаки и правонарушения, и преступления, это самоуправство, ну вы вообще с чего это взяли? Вы никаких доказательств не можете, это, можете. привести, никаких доводов. Инструкцию не инструкцию не показывайте. Вы можете пополнить. По дела производства, она в свободном доступе находится. В интернете посмотрите. Как вас зовут? Алёна. Алёна, вы понимаете, что происходит? Нарушается моё право на знакомление с материалами дела. Она не нарушается. Нарушается. Вы можете написать расписку, и я вас ознакомлю с делом. Расписку о чем? О том, что я предупрежден об уголовной ответственности да, за порчу гражданского дела. Да я не собираюсь его портить. Я могу вообще к нему не прикасаться. Вы, вы только при мне его листайте, пожалуйста, а я буду на видео снимать. Я могу вас ознакомить только в случае получения данной расписки. Это почему так? Потому что так предусмотрено. Инструкция? Да. Ознакомьтесь. Открывайте, она в общем доступе. Это все слова. Вот теперь то же самое. Пожалуйста, на бумаге напишите. Вот здесь вот. Я такая-то такая, фамилия, имя, отчество. Беру, беру на себя ответственность э, и э, сообщаю вам, что не, я не имею права или ознакомлю вас э, с, э, с материалами дела, только в случае э, дачи вами такой-то расписки, который предусмотрен такой-то инструкцией. К сожалению, я не могу ничего написать, потому что... То есть что у вас можете... все на словах решается? Я вам еще раз повторяю. Я действую в соответствии с инструкцией. Покажите... Ознакомьтесь она в общем доступе. Вы действуете в соответствии с инструкцией, а я действую в соответствии с федеральным законом. Что выше. Я понимаю, что вы говорите, что федеральный закон выше, но федеральный закон действует также инструкция, составлена в соответствии с федеральным законом. И я не могу нарушить инструкцию, поэтому вам необходимо в федеральном законе не сказано ни слова о расписке при ознакомлении с материальным делом. Ни слова. Это ваша выдумка вот сейчас, серьезно. Откройте статью ГПК, я не помню статью, какую. но у меня написано в этом в ходатайстве повторно. 35-й, 162-й, 131-й, по-моему. К сожалению, я не могу вас ознакомить, если не будет данной расписан. Вы не держите вот так, а то вы испортите сами. Не зажимайте, вон, положите на стол за себя, и все, и никто его не тронет. А то вы зажимаете, скоро испортится. Я вам еще раз повторяю, я не могу вас ознакомить без данной расписки. <свес> <свес> что такое? Вы ей дверь закрываете? А... а что, он стесняется? Он да. за женщину прячется или что? Никто за не прячется. Николай Александрович, <свес> будьте добры, выйдите, пожалуйста. Определенный порядок. Вы сейчас нарушаете его. Какой порядок? Я ничего не нарушал. Порядок нахождения граждан в суде. Если а. у вас есть какие-то. А, а, а что порядком запрещено действие, которое я только что совершал? Ну, это в рамках, что, отзыва, в рамках? Вы считаете, что это в рамках? Что я сделал такого, что я чем я нарушил я порядок? Вам, я вам еще раз повторяю: если у вас есть какие-то жалобы по отношению к нашей работе, вы mm. можете обратиться к председателю, записаться к нему на прием. Ясно. Благодарствую. Я расписку забираю, и вот это вот. Получается а тоже, если да? Если вы забираете, вы должны написать если вы получили. Николай Александрович вышел да? через свою дверь. Если вам интересно, зайдите на YouTube канал надзор" и посмотрите, чем я занимаюсь, кто я. Я дружусь безоплатно во всеобщее благо и помогаю всем, угу. и инвалидам, и детям, и взрослым. Угу. Хорошо. Если у вас есть совесть, я думаю, вы осознаете, что тут происходит. Благодарствую. Никаких противоправных действий я не собираюсь предпринимать. И туда больше не пойду. Благодарствую. Всего хорошего. Да, неужели все такие? Я думаю, хоть этот новенький пришел, это нормальный будет. И, и, и этот действует в обход закона. А, а, а вы, вы вот я не понимаю, я бы на вашем месте ну, ни часу бы не проработал. Вот серьезно. Ушел бы и все. Благодарствую. Да. Что-то да кто-то выходил же, да? Николай Александрович, меня знакомили? А? Сказали, подписывай расписку об уголовной ответственности. 294 статья. Пойдем народ ждать на улице. Акса, этот протокол вставлять. А вас как зовут Турыгин? Дмитрий? Дмитрий, подскажите, а это нормально вообще, когда отказывается ознакомиться с материалами дела? Я вам ничего не могу Ну а как защищаться, если отказывает ознакомиться вообще? Значит, что-то делаешь? так. Серьезно? Ну, мне предлагают подписать расписку об уголовной ответственности за порчу этого дела. Ну, такая расписка не предусмотрена ни одним законом, ни одной нормой. М? Ну, мне интересно, вам как, нормально служится? В таких условиях? Нормально? Ничего, совесть не мучить? Странно. Меня бы мучило. Не очень сильно. Алло. Антон Николаевич? А кто это? Сургутский городской суд беспокоит помощник судьи Елшина по поводу вашего ходатайства. Можете слушать? А представьте полностью. Тюленева Алена Владиславовна, помощник судьи Елшина. Фамилию еще раз как? Тюленева Алена Владиславовна. Я вас услышал. Отлично. А почему у вас информация на сайте суда до сих пор не размещена? Какая информация? По поводу, кто сидит в втором кабинете, там пусто все вопросы, касающиеся технического характера, вы можете задать приемный председателя суда. Угу, отлично. Так, слушаю вас. Я по поводу вашего повторного ходатайства. Да, Вам да. предоставлен доступ в электронном правосудии. Касаемо копии материалов дела которую вы просили направить, это не предусмотрено Гражданским процессуальным кодексом и инструкции по судебному делу производства. Поэтому вы можете подойти и ознакомиться с материалами дела. Ну, вы ошибаетесь, я вам там написал. Пункт 4.2 можете направлять по почте, и многим направляют. Я вам еще раз повторяю, в полном объеме мы не можем направлять дело, снимать копии. Если вы хотите ознакомиться, Нет, по вы подходите и снимаете. У вас, за у вас это официальная телефонограмма или вы просто так поболтать позвонили? Я вам официально звоню и вас приглашаю. Вы можете подойти сегодня в 17.15, либо завтра в 17.15, ознакомиться с материалами дела. То есть вы официально отказываетесь и по почте в письменном виде отправлять, и через ГАЗ правосудия в отценированном? Вы месте? можете ознакомиться Правильно? с материалами дела, я вам еще раз повторяю. В вашем ходатайстве написано «резолюция судьи». Через расписку или без? Через расписку. Все осуществляется только через расписку, а чем в которую которой вы предупреждаете себя по уголовной ответственности. За что? За порчу дела. Так меня никто не предупреждал? Все написано в этой расписке. Да там даже номер дела не указан. Что там написано? -то? Антон Николаевич, я вам еще раз повторяю. Приглашаю вас на ознакомление в 17.15. Сегодня, двадцать седьмого апреля, либо завтра, двадцать восьмого апреля. Да я у вас уже был, и что, у вас эта расписка ничем не предусмотрена. Сошлитесь на норму права. Я, я вам еще раз повторяю, эта расписка, она э, согласована в соответствии с инструкцией о дело производства. Я вам уже об этом говорила. Сошлитесь на, на номер пункта э, сообщите. Инструкция находится в общем доступе, вы можете сами с ней ознакомиться найти. Как, ]その как она называется? Антон... Как она называется? Где ее найти? Номер, кем утверждена? Я вам не собираюсь давать консультации. Да слышим, А как мне найти эту инструкцию? Какой Нет. пункт, хоть как называется? Инструкция о судебном делопроизводстве в районном суде. Города Сургут? Нет, она общая на все суды Российской Федерации. А кем утверждена? Николай Александрович. О, Антон Николаевич, вы можете сами посмотреть все. Это все находится в общем доступе. А вы меня с черного... Работники не суда не имеют права давать юридических консультаций. Если вам больше нечего сказать, то... Нет, у меня есть что сказать. Номер пункта назовите, я все инструкции должен перечитать. Антон Николаевич, вы сами можете совсем ознакомиться. Я вам говорил, и повторяю еще раз, не надо называть меня. Вы что там, трубку хотите бросить? Нет. Вы не называйте меня Антон Николаевич. Я, вас, я вам говорил, обращайтесь ко мне по имени. Называйте Антон меня Антон Николаевич, по имени. я к вам обращаюсь так, как указано в вашем паспорте. По-другому я не могу А поводить. вы что, видели мой паспорт, что ли? Антон Николаевич, вы видели мой паспорт или что? Откуда вы это знаете? Что там написано? Антон Николаевич. Какой Антон Николаевич? Нет, Антон еще Николаевич. еще какие-то вопросы, если... Антон Николаевич вы это... задавайте. Что если нет, вопрос? то, к сожалению, что мне нет? нужно дальше вы работать, дальше... я не могу с ну, вами ясно, сейчас обе. разговаривать. Все пояснить не можете, забалтывайте только через расписку. И сейчас еще, наверное, трубку бросите, да? Антон Николаевич, у вас есть Я вам еще по раз вопрос... Не называйте меня Антон Николаевич. Про... Вас... Называйте меня по имени. Антон. Я не могу к вам так обращаться. Как ты не можете? Можете? Я же могу вас по имени отчества называть. Вот и я вас по имени отчеству. Тоже, а чтобы... я не хочу, чтобы меня по имени -отчеству как какому-то назвали. У вас больше нет вопросов? Нет, есть вопрос. Задавайте. Вы, Вы и дальше собираетесь действовать во вход закона? Я действую в соответствии с инструкцией. Номер инструкции назовите. Номер э, пункта инструкции. Инструкции находятся в общем доступе, вы можете сами. Да Нет, я, не я не уже помню. слышал. Нету там такого. Почему на самой расписке не написано, что в соответствии с инструкцией форма такая-то утверждена тем-то? Нету на расписке этих слов. Расписка составлена в соответствии с. Инструкция о судебном деле производства это, это с ваших слов. Значит так, э, все эти заявления, об ознакомлении с материалом дела, были направлены в письменном виде. Так что ответ предоставьте в письменном виде в течение 24 часов. Не направите Не направите. Извините. Я буду рассматривать это как факт мошенничества, потому что сын давал клятву Соблюдай законодательство. Это все. Благодарствую. До свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. А? Здравствуйте. А ознакомиться с материалом дела можно? Мы же вас приглашали же на пятницу. А я тогда приходил в пятницу. Мы вас приглашали не на пятницу. Какая разница? Потому что у работников устанавливается время. Мы не можем принимать его в любое угодное вам время. Серьезно? Я вам звонила. Так, Я и что делать? Вас. Что именно Я сейчас скажу на В смысле, на какое? Какой? Давайте сейчас ознакомьтесь. Я вас приглашала. Номер дела. Скажите, пожалуйста. Дальше. На 27 и на 28. На часов 15, на 15 на 890. Что? Я вас приглашала 27 и 28. Я сейчас пришел, я сейчас могу. Расписку напишете? Какую расписку? Расписку об ознакомлении с материалом. Вы давайте всю процедуру вы это. Антон Николаевич, я еще вас повторяю. Я вас могу ознакомиться только после того, вы Я вам запрещаю называть меня Антон Николаевич. Я могу потом принимать. Можно ваш паспорт Тогда вообще никак не обращайтесь. Паспорт ваш можно? А, зачем? а как вы удостоверили, что это? Дело, дело вот это, который делать? у вас в руках? Да? Александр Николаевич, можно ваш Я паспорт? Я же вам запретил. Я вам запрещаю. Ко мне так обращаться. Александр Николаевич. Какой паспорт? паспорт? Ваш паспорт. Есть просыпайный мире. Только паспорт? Я сюда по военнику прошу. Паспорт. А? Паспорт, Паш, можешь? Вот военный билет. Без оборота на меня. А паспорт, Паш, где? М? Вы, вы приставов тоже прошли без паспорта? Я всегда сюда прохожу. Вот военный, военный билет. Могу быстрее журналистов показать. Старая фотография, я не могу определить, что это. Серьезно? Да. Я вам сейчас многое покажу. паспорте-то еще старее фотографии, понимаете? Достроение журналиста, достроение комитета, союзный паспорт, билет. А? Паспорт. Вам какая разница, где мой паспорт? Вот все документы. Я могу еще 21, 21 штуку, как я вот Сбербанк носил, я могу 21 документ принести. Паспорт ваш, Вы с делом будете знакомиться? Я вас ознакомлю после того, как вы напишите расписку Давайте. о предупреждениях. Под принуждением под вашу ответственность. Потому что она не предусмотрена ничем. Она предусмотрена в индукции отделов производства. Серьезно? Mm. А чем утверждена инструкция? Приказа Не Кузнецова? Ну как при чем? Вот тут есть какой-то приказ Кузнецова, не он, а 23 июня 2021 года. 27, о, этот? Он в соответствии с инструкцией принят приказ. Ну. ну, вы согласно этому приказу действуете или согласно инструкции департамента судимого? И определен судим? порядок у нас в суде. Кем Я определен? Ответственность в ответственность в Кем определен? Порядок определяется председателем суда. Вот, вот, вот его приказ. Вот его приказ. Внимательно читаем и открываем, вот что тут написано. Вы говорите, расписка, да? Вот она, вот она. Соответствует образцу? Я, я не вижу сходства, абсолютно. Ну, вы сами свои приказы нарушаете. Вы вот сейчас, подсовываете мне вот эту расписку, нарушаете приказ Кузнецова. Понимаете? А вот ваши требования, получается, вот, Антоник... которые выходят за рамки... Вот этого приказа. Антон Николаевич, кроме того, что вы не пришли в указанное время, я сейчас вам иду навстречу, ознакомлюсь. Вот я вам за это благодарствую. Того, что вы, если вы напишите эту расписку. Только так вы ознакомите. Только по расписке. Я не могу нарушить Так в том-то и дело, что инструкцию вы уже нарушили. Понимаете? Подсовываю вот эту расписку. Потому что она не соответствует вот этому приказу. Не соответствует. Антон Николаевич. Да нет такого. Антон Николаевич, вот он лежит, вот он, видите, вот в разных формах, вот, в виде военного билета, просоюзного билета. Антон Николаевич, вы его меня не торопите, я не буду, когда меня торопят. Так. Номер дела подскажите. 59-56. Так и пишу, 59-56. Два дефис, 59-56, дробь 20-22. Написал? Угу. Написал Давайте дело Вы неправильно ее оформили Почему? Ну, потому что… Вы тоже ее неправильно оформили? Антон Николаевич. Да что такое? Где вы Антон вот, Николаевич увидели? Я вас не буду ознакомить. Почему? Потому что вы ее неправильно оформили. А что не так? Что не так? Ну, что не так конкретно? По паспорту можно оформить, а вы что пишете. Я живу в магазине, нет нет. я же не являюсь паспортом. Вы перед, перед собой кого видите? Вот это вот кто перед вами. Я верю Антона Николаевича. Серьезно? Было, да. А где это написано? Нам ничего написано. У меня на лбу такая надпись где-то идет. Написано, что Антон Николаевич Булгак. Вы будете переписывать или нет? Я не понимаю, как нужно переписывать? Я с такой распиской вас ознакомлю. Не... А, а что надо написать? Ну что, что нужно написать? Вы я не трачу, вы мне поясните. Вы пояснить не можете. Что нужно написать? Я, конечно, понимаю, что, да, что вы понимаете? Нужно снимать и прочее. В смысле, чего Надо снимать? Чего снимать? Дело положите. Дело я не положу. Почему? Потому что эта расписка Но? Она не соответствует определенной форме. В какой форме? Вы, вы абсолютно правы, она не соответствует вот приказу. Вот, вот. То, что вы Вот давайте вот такую расписку. И вы ее заполните нормально. А как нормально заполнить? Дайте и образец. Расписку своим заполните. Каким паспортом? Там, там. Я вам военный билет показал. Хорошо, по военному билету напишите. Ну, что написать-то? Как написать-то надо? Как указано в ваших документах, удостоверяющих вашу личность, так и должны вы указывать. Я не понимаю. Вы мне можете образец предоставить? Образец как заполнить Да, Да. У вас же должен быть образец. У вас предыдущий, кто заполнял, можно же его показать? Заполняли так, как у них в паспорте. И других документах. Как... А, вот и... а я вот и... так раньше заполнял, и все нормально. А а -а -а. Вот, смотрите. Расписка дана, не помню, как. Да, 2021 май, день 17. -ый. Год назад. Вот, смотрите. Живой мужчина, хозяин меня то Все нормально. А знакомились, смотрела. Булутского устроила все. Вот что-то не устраивает. Почему? Это ваша приход или судить? Да что такое? Ну давайте, давайте вашу расписку, как ее заполнять. Поясняйте мне. Ну а как? Вы же любите издеваться. Давайте покажем во всей красе, как вы любите издеваться. Антон Николаевич, никто не издевается. Вы не называйте меня так. Я вам запрещаю в третий раз. Антон Если вы меня не слышите, вы ко мне обращаетесь? Я могу к вам обращаться только так, чтобы покажем документы, удостоверяющие вашу личность. Серьезно? Те, которые вы мне предоставили, я делюсь. Я вам сейчас новый нарисую, Антон. что я живой мужчина, хозяин меня. Чего нет? Потому что. Чего потому что? Потому что можно просто головой махнуть и все? Антон Нет такого? Ну, он лежит на столе. Вы с ним Вы разговариваете? Тратите. Ну ладно, разговаривайте. Вы тратите, Вы тратите время. мое время. Где расписка? Где? Дайте мне мое дело познакомиться. Вы будете ознакомлены, как только расписку. Давайте. Вы задерживайте. Не я вас. Опять не соответствует форме. А как надо написать? По вашему военному билету напишите. Что так и писать военный билет номер да. такой-то, да? да? Я военный билет, да, писать? Так писать? Номер такой-то, фамилия Булгаков, имя Антон, отчество Николаевич. Да? Как девушку зовут? Напомните, пожалуйста. Алена. А? Алена. Я просто опасаюсь, заполняйте. Сейчас заполню как-то не так. Она скажет, что опять не так заполню. А что, и как писать? Она сказала, пиши, как в документе написано. Ничего писать. с, с военным билетом. Ну, я, я, и, я и что вы тут писать? Я, я запитаю военный билет, номер такой-то, да? Раков, Антон а там не так написано. Соответствие с военным билетом, номер такой-то, такой-то. Прошу ознакомить меня с потерянкой. Прям в соответствии с военным билетом? Ну, если вы заполняете по военному билету, если вам так удобно, у вас такой вопрос. Да, как пишет? Вот вы сказали соответствие с военным билетом, да? Вот смотрите, как тут написано. Так и пишете, фамилия. Вот, вот смотрите, написано я забита Военный билет, да? Нет, нет, ниже. Я фамилия? Да. Так и писать я, фамилия Булгаков? Нет, вы можете упустить фамилию слова и писать. Булгаков а, просто... а, ну, Антон Ага, то есть сразу, да? Да, да, конечно. А если имя, отчество, наоборот напишу? Да на ваше усмотрение. Серьезно? Так я вот на свое усмотрение заполнил вам. На ваше усмотрение. А кстати, дайте, дайте, пожалуйста, ту расписку. Ее же надо уничтожить, правильно? На память я оставлю? Постарайте. Ну, Вам же не нужна. Вы же не примите все да? правильно? Такой нет? Другие принимают, без проблем. Да, вот, я не могу, что вы здесь а... Да вы вообще, я так понял. Извините, конечно, ну вообще не ни за что не может это что это Вы что-то постоянно туда бегаете. Николай Александрович, я так понял, на месте, да? Николай Александрович на месте. с ним да, можно а поговорить? Судьи не ведут прием граждан. Да? Да. Да, а зачем вы к нему ходите тогда? Потому что я работник суда. Так. Ну, может, он меня тоже чем-то проконсультирует? Почему он не соответствует форму? Соцкутываю Распис... теоретические консультации. Серьезно? Серьезно. При этом вы мне указываете, как заполнять расписку. Николай Николаевич, давайте заполните расписку. Если заполняете, я вас ознакомлю. Так, что писать? Если напишу, вот я запетаю. Антон Николаевич Булгак? Да, пишу. Так? Да. Отлично. Что там, 2-3? Нет, опять неправильно пишите форму. Почему? Я в мне предупреждаю. Так, мне же никто не предупредил. Вы предупреждаете, вся головная ответственность. А кем предупреждаете? В случае порчи делала. Случа вот. я... А кем предупреждаете? Вот я вам только что сказала. Вы? Так Может, вы не... Вы знакомы 294-й статьей? Так ознакомиться или так вы обязаны разъяснить? Ее? Я вам разъяснила о том, что в случае порчи дела а. будете привлечены к ответственности. Нет, не разъяснили. А что такое порча? А Николаевич, если у вас есть какие-то вопросы, по касаемо да, да. положений законодательства, вы можете обратиться к юристу. Суд не дает юридических консультаций. Угу. Знаете, почему вас так строго построили в этом плане? Я вам вот показываю, вот смотрите, год назад все нормально, все устраивал. У меня много таких примеров, многие люди так делают. Вас, э, вас специально вот так строят, чтобы вы меня не знакомили с материалом дела, потому что у меня очень выигрышная позиция. Антон Николаевич, я вообще не просил, того, чтобы на камере расписку с форму заполнить. Так давайте мне расписку с форму. Вот же форма, смотрите, форма совсем другая, но по-другому выглядит. Вот она. Совсем другая форма. Ну. Где расписка? Соответствующая форма. Да, да нет такого. Чего вы постоянно с ним разговариваете? Что там, какой номер? 59, 56. 2, 3, 5, 59. Ну да, да, да. 2022, да? Да, все верно. Ну вот. Не зачеркните. Какой они? Я вам разъяснила, что здесь именно 4 статья Уголовного кодекса в случае... А, в случае... А, вы это кто? Я помощник судьи Тюленева Алены Ага. Вот здесь можете написать? Я помощник судьи Тюленева, Алены да? Валеславовны. Смотрим на форму. Ну тогда, что вы от меня-то хотите? Не понимаю. Николаевич. Вы от меня что хотите? Вы меня не предупреждали об уголовной ответственности. И не, и, не, и, не, и не разъяснили. Дмитрий Николаевич, я вам предупредила об уголовной ответственности. Если у вас какие-то вопросы возникли, вы можете обратиться к юристу. и дает юридические консультации. Вообще, эта расписка берется с тех должностных лиц, которые собираются забрать у вас дело. Тут так и написано. Передачи. Вот. Мы вам передаем дело для не, не надо его передавать. Вы его сюда положите, я его полистаю. И вы его заберете. Николаевич. Я, я, я его не буду брать. Я вам Николаевич. поясняю. Это, эти все процедуры сделаны для прокуроров, там, для следователей, которые приходят и расписку пишут. Вам что трудно обращаться ко мне поимнее? Я к вам обращаюсь так, как указано в документе. В документе там указано Булгаков Антон Николаевич. Вы что-то не, не, не так обращаетесь. Хорошо, Булгаков Антон Николаевич. Сегодня какое число? Четвертое. Ну, открою. Я не понимаю, что вы опасаетесь. Я раз с ним знакомился с материалом дела, ни разу ни одного листочка не повредил. Сейчас. Сейчас. А что, все-таки Николай Александрович решает, да? какой должна быть республика? Николай Александрович, можно к вам пройти? Дверь закрыл. Стесняется. Я не могу с такой распиской. Почему? Которую вы заполнили. Почему? Потому что она не соответствует. Почему? Антон Николаевич, я у вас Чему не соответствует? Раз. Ну вы мне сказали, вот, написать Антон Николаевич в Я написал, что еще нужно? Что? Она не соответствует форме. Вы испортили расписку. Как испортил? испортил? Что испортил? Что? Вас предупредили об уголовной ответственности. И даже на вашем питер будет слышно о том, что я вам сообщил, что в соответствии Уголовного кодекса вы будете предупреждены, вы будете привлечены к ответственности в случае порчи дела. Вы пишите. И что? Либо вы заполняете расписку, либо я приглашаю приставов. Давайте я заполню расписку. Так я же при вас заполнил. Вы же сказали, как а заполнить. Вы ее неправильно оформили. А как правильно? Дайте я образец. Я вам уже сказала. И вы прекрасно знаете, как правильно ее оформить. Нет, не знаю. Вот, вот. я вам показываю. Я вот так заполнял, и все нормально было. Если у вас есть какие-то вопросы... Есть. Обращайтесь к приемным председателем, они вам разъяснят. Да, дайте, пожалуйста, вот это Я вас по этой расписке не ознакомлю. Дайте, пожалуйста, я сейчас пойду к председателю и будем выяснять, какой образец должен быть. То есть вы отказываетесь, да, знакомым, с вам дела? Я вас да, правильно я понимаю? Напомню, вы правильно я вам правильно. две расписки заполнил. Две. Вам мало? А вы правильно заполните, так сразу я... Давайте образец как правильно... Дайте образец. Где? Где в общем доступе? Где? В каком месте находится? Где находится образец? Так это вы тратите. Где находится? Вы, тратите. Где находится? вы сказали, в общем доступе. Где именно? Как, на каком сайте? Вы изменяете форму расписки. Вы утверждены форму расписки и Можете... Я изменяю. Так, так вы сами изменили. Вы, вот смотрите, вообще не соответствие идет. Что здесь, а что здесь? Вам можно, мне нельзя, что ли? Николай, Или как? Вы можете пройти в приемный председателя, задать все ваши интересующие вопросы. Кому? Председателя? В, в часы приема председателя. Задать. А Николай Александрович? Судьи не ведут прием граждан. Так вас же ведут. Вам же оказывают консультацию. Вы же ходите сюда консультироваться. Я работаю сюда. Что-то вы не похожи на работника сюда. Это все? Чего все? Вы меня с материалами дела будете знакомить? Как только напишите, Я написал вам две расписки. Это неправильно? Что неправильно? Вы неправильно ее заполнили. Неправильно заполнил. Подскажите, что неправильно. Вы испортили ее. Каким Дальше образом? Можно написать ваше имя, общество, что вы отобрали, да номер дела и дата. Имя, общество, фамилия есть тут? Есть. Дата указана? Дальше вы что написали? Дата указана? Вы пишете, что вы не... Что не? Что вы не предупреждены? Ну, это на самом деле соответствует действительности не предупрежден. Давайте вы, если хотите, вы записывайтесь на прием к председателю, задаете там вопросы. Вам скажут, соответствует ваша расписка в основном форме или не соответствует. Можете прямо с этой распиской прийти? При а, прием к председателю. Дайте мне еще одну вот эту вот расписку, пожалуйста. То стоит? Ну, достаточно этого, Я уже и так вот вам две расписки дала. Вам бумаги, жалко? Да, Я просто будет. хочу председателю. Прям при заполнить. Он мне будет подсказывать. Дайте, пожалуйста, да, да. расписку. Да. Третий бланк. Не дадите? Угу. Прям с этой идите. Ничего. Он некоторокопию сделает. Вы вообще издеваетесь над людьми. Прямым натуральным образом. Вы что думаете? Это просто так, что ли, пройдет? Творец-то все видит. Хорошо. Что хорошо? Вы согласны? Сейчас. Что творец все видит? Антон Николаевич, если вы сейчас не пройдете, или не напишите расписку, я буду вынуждена вызвать пересторию. Давайте расписку новую. Хорошо, последнюю расписку. Давайте, говорите, что не так? Вот что не так вот здесь? Чтобы я в третий раз заполнил нормально. Пишите свою фамилию и имел общество так же, как указано у удостоверяющих личность документов. В, в, вот это устроит, Антон Николаевич Благов. Да. Устроит? Да. Так, дальше что? Дальше подпись ваша, номер дела и дата. А вот это я пишу, что никто, это свои комментарии. Что, нельзя писать? А, ясно. Ничего у нас никогда не будет в этой стране работать нормально, пока вот такие, как вы, угу. исполняют свои, в кавычках, должностные обязанности. Угу. Угу. Вы сейчас радуетесь, да? Так, я сейчас сделаю паузу, подумать. Но вы не отчаивайтесь, я сейчас приду. значит можно видоизменять форму расписки? А мне нельзя, да? Так получается. какой то одностороннее равноправие. Вам не кажется? Там столько по размерам страниц. 100 где-то, да? Это же недолго, там минут 10 ознакомиться. Вы меня не бойтесь, я ни на кого никогда не кидался. А то вы так опешили, что как будто это вас кто-то укусить хочет. Не хотят ни в какое. Слушай, ну ни в какое не хотят знакомиться с материальными дела. Я им тут уже две расписки написал. Они говорят, ни одна из них это не, это, не, не подходит, не устраивает их. Ну, значит, они это чуют, что дело-то проигрышное. Бздят. Бздят еще, как бздят. Так, ну пойдем попробуем с председателем поговорить. А председателя сюда можно брать? Нету? Нет. А когда он вопрос? будет? А? Какой По поводу ознакомления с материалами дела. Здрасте. Здрасте. А что вы В третий раз отказывают ознакомиться с материалами дела секретарь, помощник судьи, Алена, не помню фамилию, Елшин. Елшин. А что говорят? говорят, надо расписку написать. Уже две расписки написал, говорят, не так. Спрашиваю, как надо? Говорят, это не так и все. А как не поясняют? Расписка не соответствует форме, утвержденной председателем суда. Можете как-то посодействовать? Я уточнил состава, они сказали, что вы некорректно заполнили расписку, поэтому не могут это назнакомения. Так я у них спрашиваю, как корректно, они ничего не пояснить не могут. Сейчас уточним, что мне именно. Ну покажите, что вы тут Расписка вообще законодательство не предусмотрено. Что-то какое-то это. Само Я никогда никаких дел не портил и не собираюсь портить. Просто препятствует и все. Я могу вообще не прикасаться к делу, пускай за меня полистает и все. Да. А вы можете взять дело и, да. и пролистать, да. чтобы я заснял просто? Если заполните расписку, то они вас ознакомят. Да я с удовольствием. Вот же я две уже заполнил. Как еще нужно заполнить? Да вы там написали, что вы не, приж... не предупреждены. Ну, а потому что на, на самом деле никто не предупреждает. И так далее. Акт. Ну, единственное, что я могу... Ну, мне вас сказали, что вы некорректно распределили, поэтому вас не могут ознакомить. Единственное, что могу предложить, это записаться на прием. Кому? Геннадию Анатольевичу. А? У нас выходит 11-го. Давайте я вас на четверг на 12. -е. Это долго. Он что, в отпуске? А кто за него сейчас? Ну сейчас исполняющий обязанности в Соболевском Юрьевна. А она на месте? А, да, но там надо уточнить, когда она будет вести прием. В смысле прием? Ну, если она сейчас на месте, я подойду, поговорю. Что тут, две минуты, вопрос. Дня. Ведите прием. Да. У нее же расписаны все. А у вас что, тоже есть прием, что ли? Я же к вам просто зашел, пообщался. Ну, да, Или к вам я, тоже, я тоже надо записываться? Знаю, я так не Либо можете сами к прием, у них уточнить. Давайте я Просто в пустом месте нарушает право на защиту и на, это, на доступ к правосудию. По по... да, а ну, я понимаю, там до двух лет лишения свободы. Я вот оставлю им расписку, они возьмут ее, чуть-чуть испортят, и потом будут предъявлять. Так она меня, она, она меня сейчас чуть-чуть уже под уголовку не подвела. Она говорит: я вам дала расписку, вы, типа, отказываетесь ее заполнять уже третий раз. Вы препятствуете правосудию. Я говорю: Чего? Какому правосудию? расписка ничем не предусмотрено Вот это вот. Ты же понимаешь, что делать? У председателя сижу в, это, в приемной и пытаюсь записаться к нему на прием. И он, я так понял, в отпуске, будет через неделю. Сейчас я попробую к суде попасть, который его замещает. Ну, что я тебе могу сказать? Слишком сильная позиция у нас. Мы уже разобрались во всем этом. Вот бояться суд, про... бояться суд проиграть. Вот и все. А у какой кабинет? Угу. Добро. Благодарствую. До свидания. Председатель в отпуске будет через неделю. Никто ничем помочь не может. Соболевская, 517, пойдем. И тут закрылись. Ну, это им уже позвонили, то есть это я предполагаю уже внутренняя народная связь работает. Сели, закрылись. Ну. Но... Тут не только прокуратура, <смех> что-то улыбаются, ходят все. Так, почему я предполагаю, что там нет никакого судебного процесса, потому что вот тут вот табличка, она пустая, она должна быть заполнена. Судя по звукам, которые туда издаются, нет там никакого заследования.